Банде Гуру Падо Дандам Бхактабин Досаманитам Си Чайтанна Правум Си ванша калпатрувасча ки баш инду бевача патитаананг пабу не Сновати, Праде Деви, Шаттабаттвейи, Наму Нама, Нараяна Намаскритто Норунчайванороттамам, Девинг Свара Бхакти-прамада кшо жаго дейям сада прибабакнам абистудухам, тетаас вадам свабиренчанутам сараньям, бхита ти хом банде биспуре жить, так и мы пикоба в двухдесятых, Пуранам, Урагро, Сасагро, Сарумоте, Сарандикам и Када, Кам Каруси, Сри Кришна Чайтанна, сриадвай то гада дхар гоура гаура бхакта биндхаре Кишна, Харе Кишна, Кишна, Кишна, Харе, Харе, Харе, Харе Раму, Харе, Раму, Раму, Раму, Харе, Харе. Аджануламитохужо канокахада тошанкере тоной копиторо дижавару жугадхарм пало банде жугат приокару Кришна Кришна Кришна Hare Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганги Сура Бабанурупе нсадан наранам Ганга таранграмания жатакалапам Гори нирантара вишти Баги Саджоса Вадани, Лакшмир Сачча Бакшаши, Ясса Стехитая Самбихит, хари Хари-Кишна, Рамура, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, мухади, कोई वल्लो नरकायते, कोई वल्लो नरकायते, तिदास पूरो आकाश पुष्पायते, दूधान तेंदुयो कालो सर्प पटरी पुत्र खातों दंस्तायते, विधिम महिंदात दिश्चकितायते, विशम पूर्णो सुखायते, जात कोरुना कटक्ष वैवा वतम तंगोरमेव अस्तमहं Гаудио Гоштхипати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Гасвами Дакур Прабхопат Парамахам Саджакат Гуру сказал, если мы видим, что вокруг нас некому защитить, это опасная ситуация. Если нет защитника, без защитника мы будем падать все ниже и ниже, потому что Мая the <coughs> Если нас некому защитить, обстоятельства сложатся так, что я, скорее всего, не выстою в них. Они обстоятельства заставят меня пасть. Поэтому нам необходим защитник. Не актер в театре, а подлинный защитник, тот, кто 24 часа в сутки совершает баджан, тот, кто обладает прямыми осознаниями, тот, кто может занять меня в бхагаватасеве. Но помимо всего, я также должен быть искренним. Некоторые заявляют, что у них достаточно денег в банке, деньги обязательно защитят их. Или у них хорошая страховка, или хороший муж, или сын, сыновья, дочери. Они спасут меня, думают люди. Но на самом деле никто из этого мира не может защитить нас. Никто и ничто, ни деньги, ни люди. Только сад-гуру может защитить. До тех пор, пока мы не осознаем превосходство Галуки, Галука Вайкундхи, пока мы не почувствуем влечение к ней. Это крайне опасное положение. Прабхупад говорит, что если у нас нет интереса влечения к Апракрита преме, материальная према, которая является противоположной, трансцендентной, а Пракрита погрузит нас на самое дно существования. Выжить не получится. Я говорил о том, что нанда нанда Кришна все привлекающие. А читание Махапрабху совершал различные лилы. Несмотря на то, что сам он Кришна, он объясняет Кришна-лилу. То есть Гора-лила поясняет нам Кришна-лилу. Если я напрямую пытаюсь понять Кришналилу, у меня есть все шансы ее не понять, понять неправильно. Именно поэтому Бхагаван Шри Кришна принял форму читания Махапрабху для того, чтобы объяснить свои собственные игры, что я подразумевал под Расалилой, что я подразумевал под той или иной лилой, каково их значение. Как я уже говорил, большинство людей неправильно понимают Бхагавана Шри Кришну, имеют неправильное отношение к нему. 99,9% людей, даже те, кто уже в нашем гауде-обществе, есть те, кто неправильно понимает его. Потому что если смотреть на него материальными глазами, мы видим лишь материального героя. И ничего больше. Именно поэтому Махапрабху и поясняет нам его игры. Как вы помните, Махапрабху не прощал брамачари, не брамачари, не саньяси, если те испытывали влечение к женщинам, деньгам, в особенности женщинам. Примером этому является случай с Чотта Харидасом. Но встает вопрос, как же тогда Махапрабху выражал такое почтение Рай Рамананду? Рай Рамананде. Тому, который обучал танцевать молодых девушек. Перед Джаганатхом разыгрывался спектакль. Сам Рамман Дарай написал сценарий и помогал юным девушкам, обучал их, как танцевать, как играть, как выражать те или иные чувства. И никого, кроме девушек его, не было там, где он обучал их. Встает вопрос, если Кришна-лила грязна, так почему же Махапрабху выражает почтение Рай Рамананде? Махапрабху объясняет, что Рай Рамананда не испытывает никаких реакций. Он полностью контролирует органы своих чувств. Он не чувствует никакого влечения к девушкам. Он одевает ее в саре, помогает ей совершать омовение, наносит на нее косметику. Ведь если бы Махапрабху осознавал, что Рай Рамананда испытывает вожделение, он бы также прогнал его, как в Харидаса. Но сам Махапрабху говорит во всей Вселенной, лишь Рай Рамананда обладает могуществом, которое позволяет ему не испытывать никаких реакций в виде влечения к юным девушкам. Это говорит о том, что его тело трансцендентно. Тем не менее, когда Махапрабху видел хоть какой-то намек на Каму, ведь что-то в действительности физически не сделал ничего, но Лишь какое-то малейшее осквернение, какой-то намек на Каму было в его сердце. Именно из-за этого Махапрабху прогнал его. На основании этого мы должны понять, насколько совершенна Кришна лила, насколько она чиста. Ведь сам Махапрабху денно и ночно обсуждал лилу Кришны в, за, в закрытом помещении, это не было в открытом собрании. Лишь с близкими Рай Рамананда и Сваруб Махапрабху наслаждался играми Кришны. Это происходило постоянно. Благодаря этому мы понимаем совершенство игр Кришны. Порой Прабхупад с горечью говорил, «Люди из Южной Индии по сей день не могут понять Кришна-лилу». Они думают, они считают, что лилы Рамы и Ситы традиционные, они правильные, потому что тут лила супружества, Сита Нараян и Лакшми то же самое, но совершенство Кришна Лилы они понять не могут. Они называют его неблагочестивым. Так почему же все, и Шанкар, и все, все хотят принять участие в Кришна Лиле? Почему Удоваджи мечтает получить пыль с лотосных стоп гопи? Если бы гопи были поручными девушками, почему бы чистый преданный Удова стремился к этому? Проблема в том, что, когда мы, мы, мы применяем наши материальные мерки на, к играм Господа. И по сей день люди из Южной Индии не могут понять совершенство игр Кришны. своего высокомерия они, они судят Кришна, но Кришна верховный Господь, он брали, управляет бесчисленными мирами. Все аватары Господа выходят из Кришны. Он источник всех аватар. Бесчисленное количество аватар. Шри Кришна вечно пребывает в Галокав... на галокавриндаване и совершает игры с Гопи и Браджаваси. Тем не менее люди не могут их понять. Некоторые преклоняются перед Богатством Господа, перед, с почтением склоняется Господу. Но Кришна говорит, если присутствует Айшварья Бава, места для премы остается немного. Я не могу выражать ее свободно. Поток премы ограничивается. Подобно этому мы видим и в материальном мире. Мы не можем так просто подойти к богатому человеку, занимающему большое общество, большое место в этом обществе. Мы не можем так просто подойти и открыть ему своего сердца. Я сам видел, что есть настолько состоятельные люди, живут в роскоши. Я сам видел, что они бессердечны. В Чайтань-Чиритамбрите сказано, что если есть переизбыток Ашвария, она препятствует любовному обмену с Господом. Она становится препятствием. Перед Радхайтрай проводится фестиваль Херапанчами, когда Лакшми в гневливом настроении выходит, чтобы наказать слуг Джаганадхи, который увозит его. Все преданные Махапрабху, Нитянанда, Шривас ждали, чтобы увидеть эту лилу. В Читани Чиритамбите говорится об этом, что они обсуждали лилу. Махапрабху задавал вопросы. Сваруб Гасай. Махапрабху хотел узнать сокровенные истины Премататвы. Сваруб Гасай объяснял, почему гневается Лакшми Деви почему она наказывает слуг Джаганатха, почему она не испытывает удовлетворения, почему она не недовольна, что происходит с Гопи. Шиваспандит пандит говорит, что во Вриндаване ничего нет, одни деревья, растения, поля. Он в шутку говорит, что там ни никаких, ничего нет, одни поля, леса. А у моя лакшми несметное богатство поскольку она богиня процветания, богиня богатства. В ответ Махапрабху говорит, «Ты говоришь о богатствах в но не забывай, что во Вриндаване богатства покрыты матхорией. Они присутствуют там, тем не менее, покрытой любовью, сладостью. Айшвария не главный фактор, хоть она и присутствует во Вриндаване. Главное это Мадхурия, во Врадже главное это сладость. На Вайконхе несметное количество богатств, но даже уголок богатств, то есть небольшая часть, то есть один уголок Вариндава, насколько там богатств, не, мог, не может сравниться с целой Вайконхой. «Ты что, забыл, Шривас?» Может быть, Лакшмидеви и богиня процветания, богиня богатств. Не забывая о том, что все исходит из лотосных стоп Радхарани. Из кончиков ее ногтей исходит беспрерывный свет. Из этого света выходят бесчисленные лакшми. Гайтри -деви, Деви, лакшми Деви, сарасвати, лакшми -деви, сарасвати парвати. парвати все они исходят из лотосных стоп Шримати Радхарани. Ты забыл? Даже Гопи, Лалита, Вишакха не отличны от Радхарани. Они ее экспансии. Они забыли о том, что они экспансии Радхарани. Их память не позволяет им помнить об этом. Для того, чтобы служить Кришне всячески, они распространились в эти экспансии. Шимати Радхарани распространилась в экспансии. В проставлении Бхагаватам написано, кто, что Радхарани — это Кришна, а Кришна — это Радхарани. Это прямое доказательство, находящееся в шастрах, в этой шлоке. Знаете наверняка, что Кришна ⁇ это Радхарани. А Радхарани ⁇ Кришна. Они не отличны друг от друга. Мы знаем утверждение из Виданта Сутра. Шактиман, Кришна, не отличен от своей Шакти, потому что Шакти пребывает в Кришне. Ваша энергия, ваша Шакти, также пребывает в вас. Она не снаружи, не отдельно от вас. Но в трансцендентном мире такое возможно. Внутренняя энергия Кришны, хладини Шакти, это Радхарани. и, возможно, ее отдельное существование. Но вы не можете отделить вашу энергию от себя. Мы можем увидеть, что в человеке много сил, много энергии по его поведению. Тем не менее, отделить человека от энергии невозможно. Но Подобное возможно в трансцендентном мире. Майвади, бессердечные люди, те, кто поклоняются с почтением, не осознают, сколько богатства во Вриндаване. Они не могут постичь, сколько богатства во Вриндаване. Тем не менее, Кришна говорит об этом. Почему Кришна совершает игры с гопи и коровами? потому что Ему не нравится Айшваря. Как мы уже обсуждали, в Брихат Бхагаватамрите говорится о том, что Кришна испытывает стопроцентное влечение к Вриндавану. Несмотря на то, что в Двараке Несметное богатство, не, не, непостижимая шваря Ему скучно, скучна эта айшварья. Когда Рукмени спит, когда Кришна спит, mm -hmm. гопи плачут, целые озера слез образуются от их от их плача. Все, что хочет Кришна, любви Радхарани. Именно поэтому ему не нужна никакая Айшвария. Даже нищий может совершать Баджан Кришне, поклоняться Кришне. Ему не нужны никакие богатства. Но для того, чтобы поклоняться на райне, рай, необходимы какие-то средства. Тем не менее, пятью расами можно обмениваться лишь с Кришной, всеми пятью расами. <реш lore> Махапрабху пришел сюда, чтобы обучить нас <реш lore> унна-та-уджвала-расе для того, чтобы даровать нам сокровенное богатство. Но из-за глупости мы не можем принять его. Таким образом, Бхагавану совершенно не интересная ашвария и не свойственна. Помимо всего в читании Чиритамрите сказано, что для того, чтобы любить Кришну и поклоняться ему, необходимо лишь одно — это ваше сердце. Чего ждет от нас Кришна? Снеха сева. Снеха означает сильнейшее влечение Кришне, сильнейшая любовь к нему. Когда Ребенок, то есть ребенок очень сильно любит свою мать. Он обладает снехой к матери. И Кришна ждет от нас, от нас именно такой любви безграничной, сильной. Ей может обладать любой. Любой может поклоняться Кришне, бедный или богатый. Тем не менее поклоняться Нарайне не так просто. Нужно поддерживать определенные стандарты. А кришне это не важно. Кришна не обращает на это внимания. Есть много категорий гопи. Их так много, мы не знаем об этом. У нас нет информации даже об этом. Гопи не одинаковы. Есть категория гопи-авери-кан. А, нет, простите. Кати... А, то есть разные категории людей воплощаются, разные категории преданных воплощаются во Вриндаване, чтобы служить Кришне. Есть даже а, из диких племен, а, которые становятся гопи и служат Кришне. Это говорит о том, что Кришне может служить абсолютно любой, но этого не происходит с Нарайной. С Нарайной можно наслаждаться лишь двумя расами – Шантой и Дасей. И в какой-то степени Сакей. Там нет такой сладости и близости, как между мальчиками-пастушками и Кришной. That. Когда Кришна соревнуется с мальчиками-пастушками, они заключают пари. «Если победим мы, мы залазим тебя на плечи, а если ты, тогда ты нам». И и мальчики-пастыжки всегда побеждают его, потому что предный, Кришна всегда побежден преданными. Итак, Шридам залазит ему на плечи и подпинывает, Кришна, подпинывает Кришну в грудь так, что издается мелодия. Шридам сидит, его ноги свисают, и он стучит по груди Кришны, издавая мелодию. Но с Нарайной такое не получится. Нарайна вас побьет и отправит в свои конхи. Но Кришна позволяет это. Он счастлив от этого. Вы не можете дать остатки своей пищи Нарайне. Нарайна прогонит вас за это. Тем не менее, Кришна с радостью примет. Мы это видим на примере мальчиков-пастушков, когда. Они спрашивают, о, Кришна, смотри, здесь сладкие фрукты. Как, как их достать? Он говорит, хорошо, я вас держу, залазьте мне на плечи, а сверху следующий гоп встает. И так они пирамиду создают из, из друг друга. Один на другого, один на другого, и в конце концов они дотягиваются до сладких фруктов, срывают их, и вначале пробуют, мальчики-пастушки кусают, о, вкусные, а, то есть первый срывает, пробует, потом следующий пробует, следующий пробует, и до Кришны доходит уже полностью обкусанный фрукт, и он доедает его, говорит, как сладко, самый вкусный. Но с Нарайной подобное не пройдет, невозможно. А с Кришной возможно все. Подобное совершал читание Махапрабху в, в Гадруме. Он приходил в дом к молочнику и говорил, «О, у тебя есть йогурт?» «Да, садись». И он напивался, наедался молоком и йогуртом. День и ночь в гадроме происходила такая злева. В этих играх нет ограничений. Но в служении на Райне нужно быть очень осторожным. Полно ограничений. С Кришной можно шутить, можно обзываться И... Такое, такие игры возможно, лишь с Кришной так Кришна Баджан несравненно выше чем поклонение кому бы то ни было если даже если мы <связано> хотя бы пытаемся сравнить служение Нарая не служение Кришне мы глупцы потому что они не идут ни в какое сравнение они полностью отличны друг от друга, занимают абсолютно разные положения. Завтра мы продолжим об этом говорить, потому что мы должны приступить к нашей основной теме уже послезавтра и кадыши, и мы должны завершать. Как мы говорили, Махапрабху встретился в Южной Индии с последователями Шри Сампрадая. И все они изменили свое настроение и захотели поклоняться Кришне. Они не понимали совершенства Кришна-севы, пока они не встретились с Махапрабху. Пока Махапрабху сам Кришна не объяснил им, они не понимали. Но в конце концов они изменили объект своего поклонения и стали поклоняться Кришне. Те, кто не были вайшнавами, встречаясь с Махапрабху, становились вайшнавами. Те, кто были майвади или в Шри Сампрадае также изменялись при встрече с Махапрабху и начинали поклоняться Кришне. Их настроения менялись, и они проводили свои дни в танцах и пении святых имен Кришны. Махапрабху подшучивал над двинка Батой, который поклонялся Лакшмидове. Я слышал, что Лакшми Деви никак не может попасть принять участие в Расалиле. Также я слышал, что по сей день она совершает баджан в Белване, во Вриндаване, пытаясь обрести возможность войти во Вриндаван. Но безуспешно, потому что она не готова следовать Шримате Радхарани. Она думает, я богиня процветания, с чего это я буду следовать этим пастушкам? Так Махапрабху подшучила над Венгката Баттой. Не мог бы ты дать мне ответ. Почему Лакшмидеве нет доступа к Расалиле? Почему так шутишь? Я слышал, что Лакшми и Радхарани ⁇ это одна и та же личность. Да, это действительно так, тем не менее разница существует. Огромная разница. С одной стороны они и... едины, а с другой стороны отличны. Об этом же говорится Идира, и в Гопе Гите. В Гопи-гите гопи поют, существует бесчисленное количество лакшми, а Радхарани является их источником. Но когда родилась Радхарани, Лакшмидеви, будто бы украсила всю Браджатхаму. Он и так был прекрасен, но с появлением Радхарани, простите, или с появлением Кришны, Лакшмидеви украсила Брадж. Брадж всегда прекрасен. Тем не менее, Лакшми Деви украшает его в честь твоего рождения. Винката Батта и Тирумал разговаривали с Махапрабу и Махапрабху. Махапрабху сказал, что да, действительно. Сидханта гласит, что Нарайна и Кришна не отличен друг от друга. Муж Лакшми. Райн не отличен от Кришны. Итак, я привел уже множество свидетельств, доказательств, Вы можете принять их или нет, верить или нет. Итак, Махапрабху говорит, да, они не отличны, тем не менее, в соответствии с раса Татвой, между ними пропасть, они абсолютно разные, потому что Кришна совершенен. Он бесконечный, бездонный океан премы. «Бездонный океан нектара». Лишь по своей неудаче вы не можете осознать преимущество Кришны. В Кришне есть особые качества, которые не присущи на ранее и никогда не будут присущи. Об этом мы поговорим завтра, потому что время уходит. Если бы нам не надо было есть и пить, не надо было ходить в туалет, мы бы бесконечно сидели и обсуждали Харикатху. Для меня самое сложное ⁇ это принимать просад. Я злюсь, когда нужно отвлекаться для того, чтобы принять просад. Завтра мы проду... я продолжу okay. говорить о Кришнабаджне для того, чтобы у вас не осталось никаких сомнений. Но если вы будете слушать свой ум, тогда придется отвести вас псих-больницу, то есть, <смех>, лечить. <смех> я сам знаю, что вот у Бхактима Абатирски и был такой ученик. Итак, вчера я говорил о семнадцатом гуру, о маленькой птичке, по имени Курари. птичка называется Курари. Это маленькая птичка находит кусок плоти и хочет с наслаждением поесть. Она находит уединенное место, где никто не побеспокоит, начинает есть, но тут... прилетают другие птицы и нападают на нее. Птичка не понимает, в чем дело, я же ничего плохого не сделала, почему они нападают на меня, я не воспринимаю их как своих врагов, что я сделала. Птичка пугается, и на нее со всех сторон летят. Из-за страха кусок мяса выпадает из рта. Он падает на землю, и в этот момент она понимает, что все, кто нападали на нее, теперь летят за этим куском мяса. И она испытывает облегчение. Так вот, почему они нападали на меня. Они на самом деле не воспринимают меня как своего врага. Им просто нужно мясо. Лабху Пуджу и Пратиштху можно сравнить с этим куском плоти, который, за которым охотятся. Поэтому я никогда не привлекаю сюда людей. На, когда я жил на Сурья Кунде, я рассказывал Харикатху одному человеку, а иногда я читал просто Бхагавана, то есть перед Божеством совершенно не было слушателей. Таким образом, я стараюсь относиться к лапхе, пуджи и пратиштхе, как к куску плоти, который приведен в пример, в этом примере. Весь мир может восстать против меня, но им незачем атаковать меня. Но если вы проанонсируете, Махараш отправляется в Америку на проповедь, и посмотрите, что произойдет. То есть смысл в том, что появится объект для зависти, повод для зависти и. Все, старо... Все бегут за деньгами, положением женщины, весь мир гоняется за этим. Гонится за этим. Но Прабхупад никогда не хотел, чтобы все это было включено в проповедь. И он никогда не сам никогда не интересовался этими вещами. Но жизнь меняется, меняется обстановка, и якобы меняемся мы. И некоторые говорят, что должна быть изменена и сидханта. Но сидханта никогда не может быть изменена. Некоторые заявляют, что нужно изменить правила и предписания. Но правила и предписания, которые существуют в Гаудиамадхе, трансцендентные, они вечны. Наша Гуру Варга, Вьясадев, Бхагаван провозгласили их, и мы должны им следовать. А если мы не сможем, если мы не будем этого делать, мы потеряемся, затеряемся в этом мире. Может быть, весь мир будет выражать вам почтение, но каков, какой смысл в этом, если вы сойдете с истинного пути? Об этом мы поговорим завтра. Так, птичка с облегчением осознает, что они не воспринимали ее как врага. Точнее, она была их мишенью, была врагом для них, потому что у нее был кусок этой плоти, который хотели они. Так вот, когда у человека есть какие-то богатства, преимущества, остальные хищные <сотор> птицы нападают на... <сотор> <сотор> то есть те, кто зави завистники, на нападают. So, подвергают нападкам обладателя. Итак, в отход саду говорит, что эта птичка стала моим гуру. Потому что она обучила меня тому, что если ты будешь бежать за лапхой, поджей, протиштхой, за богатствами, славой, положением, ты станешь врагом для окружающих. Если у тебя будет все это, ты станешь врагом. Если ты будешь стремиться к этому. Поэтому гораздо проще жить без, без всего этого. И мне нравится жить, не имея ничего. И не придется обо всем этом беспокоиться, переживать, поддерживать. Я, я не могу думать о материальных вещах. Я из этого сразу же испытываю много волнений. So Лучше всего жить без всего этого. Как говорил Шидарга Свай Махарадж, как-то как, как по желанию Гауранги мы построили здесь храм Гауранги и на этом успокоимся. Сядем тут и будем воспевать Харинам. Больше ничего не нужно. Он вновь и вновь говорил об этом. Каким-то чудом, по желанию Гауранги, у нас появился этот храм. Просто сядем здесь, садитесь вокруг меня и будем совершать харинам. Но они настроили еще кучу храмов. Он... Госвами Махарадж никогда не хотел храма. А Буна Госвами Махарадж, который был великим проповедником. Наш Садананда с вами как раз-таки пришел в Гаудиамат благодаря проповеди Бона Госсаймахарадж. И Бон Гасвай Махарадж никогда не хотел никаких храмов. Тем не менее у него были ученики, и он построил несколько маленьких храмов. Точнее, это были даже баджан Кутира. Я тоже не стремлюсь к строительству больших к строительству храмов. Я, я не думаю, что это имеет какой-то смысл. Я вам на указываю направление в одну сторону, а вы идете в другую. То есть это просто головная боль. Собственность ⁇ это лишняя головная боль. Под проповедь, во время проповеди приходят миллионы долларов, но это проклятие. Это проклятие наш, нашей жизни. Эти деньги делают из меня животное, деньги и положение делают из меня еще более, еще, еще более низкое существо, чем животное. Поэтому мы стараемся держаться подальше от денег и совершать бхажан. Если я буду полагаться на деньги, а не на Кришну, Разве я смогу совершать баджан? Итак, моей единственной опорой и поддержкой должен быть Кришна. Я должен полагаться на него абсолютно. Предание Кришне это центральный момент. Какие бы качества не, не были у человека, если у него нет Кришна и Кашаранам, если он не предался Кришне, они бессмысленны. Лишь если присутствует предание Кришне, эти качества имеют смысл это маленькая шкала. гуру. Стала эта птичка. Я слышал, что однажды из-за маленького воробья произошел взрыв и умерло около огромного количества людей. В точности я не знаю, как you know, это произошло. Следующий мой гуру — это ребенок, мальчик. Однажды, когда я жил в гакул я собирал Мадхукари в домах чистых Браманов. они давали мне чапать и любили меня, я встретил маленькую девочку, она плакала, возможно, ее, ее, ее наказала мама, отругала ее. И она сидела в поле и плакала. Но внезапно она увидела меня, увидела, что вот идет баба. Она плакала, плакала, и закричала мне, рады, рады, баба. Она не забыла поприветствовать меня. Она рыдала, но со слезами все равно... Поприветствовала меня, Дандава, то есть дандава, рада баба. Я по сей день помню этот случай. Насколько совершенны браджаваси, как они уникальные? Я подкармливал и однажды угостил маленького мальчика какими-то сладостями, а он ничего не дал своей сестре. Такое иногда бывает, что из-за своих прошлых самскар, то есть кто-то делится, а кто-то не делится. ребенок не понимает, кому надо выражать почтение, кому не надо. Он со всеми на равной ноге. Мама иногда зовет его, говорит, иди ешь. А он говорит, не пойду. Точнее, точнее не так, точнее он не обращает внимания, когда ему к нему относятся с уважением или без него. Он все время занят, погружен в игры, с утра до вечера он играет. И ничто другое его не интересует и не волнует. Я сам наблюдал, как уже даже подросшие в 16 лет играют с, с утра до вечера, и ничего им не интересно. С утра до вечера они играют. И я также учился и потом бежал играть. Без игры мы ничего не хотели. То есть иметь в виду, что очень нравилось собираться вместе и играть. Ребенок не переживает ни о чем, ни о том, как поддерживать семью. У него нет семьи, ни о каких-то других материальных проблемах. Также они не претерпевают влияние органов чувств. Не, только если ребенка накормите шоколадкой и сладостями, они порадуются, но у взрослого человека уже все совсем не так. Ребенка не беспокоят органы чувств. У них нет ни жадности, ни разногласий, глубоких разногласий философских. И у ребенка я научился тому, что я должен вести простой образ жизни, жить как невинный ребенок. Эту шлоку я объясню позже.